Приветствую всех из Финляндии. Очередная баня готова для меня, по крайней мере. Давненько уже не делал несколько месяцев и подзабыл как работать с этой вагонкой. И то есть пришлось немножко вспоминать, есть некоторые нюансы, все-таки сейчас лето и жарко. И отличие здесь, скажем так, заказчики сами ее красили, она пришла в упаковке не окрашенная. И вот часть они все-таки красили, раскрывали упаковки. И красили. И часть я, как обычно, в упаковке брал целую с упаковки. Соответственно, на жаре, вот только как э, сухая вагонка, она же тоненькая, 15 миллиметров, кисточка коснулась, влага получил, древесина получает влагу, ее сразу начинает разворачивать, как угодно. То есть, ну, так сильно очень деформируется. Поэтому все-таки, э, я бы сказал, для этого качества вагонки, а это такой самый дешевый вариант, ее лучше покупать, она есть, уже покрытая, от в упаковке. Вот 100% лучше покупать таким образом. Потому что здесь она какую-то влажность то набирает в себя, то отпускает. Ну, это все от атмосферы зависит. И, ну, такой, не, по, не понравилась, в общем, идея. То есть, у меня еще душ не сделан, потолок там будет черный. Вагонка пришла тоже без покрытия, заказчики хотят черный. Мы договорились так, что я напилю. Они покрасят, и я сразу с утра на следующий день ее буду прибивать, монтировать. Иначе она чем дольше лежит, тем больше она свободно начинает выгибаться. Ее важно зафиксировать сразу на месте. То есть с упаковки достать, быстро смонтировать, и все. Она тогда остается нормальная, Более-менее. Но это качество такое, скажем. Но опять же по цене. Вопрос цены. И все. Это сосна или елка, я не знаю. Мне без разницы. Я знаю, что это хвойные я не знаю, это не принципиально. Нет такого какой-то, кто там, ой, да нужно будет скипидар или еще что-то. Но ну, это бред полнейший, люди не разбираются нифига. И если вы, конечно же, сырую туда сосновую доску поставите, конечно, она вас будет плакать. Не забывайте, это сухая, строганная древесина, то есть в камере высушенная. Если кто-то понимает разницу между сырой древесиной и высушенной в камере древесиной, то тогда да, если не понимаете, ну тогда лучше как бы и ничего и не говорите. Что тут будет прям лица капать, чуть ли блин не речки ли... течь. У меня в доме 60 какого-то года тоже хвойные породы. Когда ну, у меня есть возможность перетапливать. И зачастую бывает так, что не уследишь, э, перетопил. Да, смола, она начинает выделяться. Она как бы просто образуется капелька, но потом подсыхает ее, просто сухую убираешь. Она, ну, как, как такая не липкая, скажем так, а просто сухая, сухарик такой чик, смех, смахнул все, прошелся по стенкам, по потолку, это все опало на пол, подмел венечком и убрал. То есть, чтобы вот лилось там кому-то на голову, на волосы. Конечно, если прифигачишь, купишь самый дешевый вариант вагонки и прифигачишь ее сырой, то ты, да, получишь такие эффекты. Ну так а зачем? Если вы люди разумные, зачем так делать, если вы знаете о таких вещах? Здесь получаете микроклимат определенный, потому что хвойные породы, они все-таки выделяют какие-то эндорфины и так далее. То есть я вот противник каких-либо покрытий, честно говоря. Я считаю, что баня, баня должна быть без какого-либо покрытия. Вагонка 15 миллиметров, она стоит ну, на круг, ну фигня по идее. Пара дней работы ободрать и обшить ее по новой. По мне проще так, но это опять же сугубо мое мнение. Я не считаю, что нужно делать сауны там как мавзолей, там всякие инкрустации, врезки и так далее. Мне кажется сауна, баня должна быть для того, чтобы было приятно находиться, было комфортно и получать там удовольствие и здоровье. Для этого она и создана. А вот то, что там эстетические виды делать и потом это беречь, либо переживать, вот я бы лучше все-таки отнесся так, ну, использовать баню по прямому назначению с максимум выгоды, Скажем так, получения удовольствия и здоровья для себя. А то, что покрытие, ну, не знаю, мне не нравится. Я покрывать не буду никогда для себя, это точно. В этой парилке, я считаю, особенно для меня, как по работе и так далее, ну, так запоминается больше всего, вот именно самое такое где сложный какой-то момент. Это окно, верх окна. Так как здесь вентиляционные трубы, вент-агрегаты, там то есть небольшая ошибка, либо недоработка в проектах, и пришлось вентиляциончиком опустить трубы ниже. Ну, соответственно, я под максимум уже поджался, что смог. И вот как раз-таки пришло к окну. Вот я шел как бы вровень, скажем, очень близко на грани окна. Нужно было приводить, вот, четко считать. И не очень мне нравится... Вот верхней доской я закончил, узкая полоска. Ну, потому что вагонку невозможно рассчитать. Ее рассчитываешь так, а у нее есть возможность. Она может сжаться больше, там, или наоборот раздвинуться. Где-то у нее один край идет по краю, ну, скажем так, левый правый край, да, у вагонки всегда будет. Я начинаю, допустим, с этой стенки. Здесь правый край. То вот на этой стенке, получается, у вагонки уже правый край тот, а этот левый. И они по толщине отличаются. И ничего с этим не поделать. Это просто работа плотника свести и разгонять. То есть, как это все выполнить, чтобы это было эстетически, э, смотрелось очень хорошо. Ну, максимально хорошо, скажем так. Все. Вот я делаю таким образом. Я считал, я сделал расчет так, что у меня должно там, сантиметр, грубо говоря, отрезаться. Но пока раздвигал, разводил одно с другим, сводил. Вот и вышел я туда, конечно, уже не такой хорошей полоской, как я планировал. Но что делать, это все равно, скажем так, у меня привязка, я не могу ничего делать в швах. То есть заужать их тоже очень плохо, вагонка не сможет тогда двигаться влево-вправо. Но это такой специфический вариант вагонки, у которой ее можно и насадить друг на друга, плотно зажать, можно и раздвигать ее немножко. В других моделях там приходится заднюю полку срезать, если нужно... А вагонка, она по большому счету, неважно какого сорта, неважно какого качества, она всегда идет, у нее левый и правый край, они будут немножко отличаться. Это стандартные варианты, вот чаще всего мне встречающиеся. Вот. Поэтому, если, скажем, в большем размере, если бы у меня был доступ до где-то там 2,50, то я мог бы делать, потолок я делаю, потому что в последнюю очередь, соответственно, я могу любую рейку добавочно еще добавить. То есть здесь у меня прошла 24, что я не считаю правильным. Все-таки это 48 должно быть минимально. Но здесь 48 я бы уже на окно набежал. Вот. То в других парилках я при возможности делаю просто, скажем так, под вот этот крайний шов. Смотрю, как вагонка приходит. И чтобы максимально было ну, практически целая доска. Я там сантиметр на нее стараюсь просто набежать. Все. Это эстетически очень красиво выглядит. Ну, лучше значительно. Мне больше нравится. есть возможность. То вот в таких вот парилках, где все, у тебя привязка, и ты идешь вот ноздря в ноздрю. Блин, не очень хорошо. А так, варианты стандартные. Проводочки висят. Шесть светильников. Это чаще всего. Здесь даже ребята не стали использовать светильник один отдельный над печкой. Все. Так что все нормально. Есть вентиляция. Принудительная, приточно-вытяжная. Придет все это через рекуператор. Это тепло. Зимой, грубо говоря, грейте, он будет греть ваш этот пластинчатый рекуператор, если он у вас есть. Также стоит в бане электрокоробка, которую я показывал в видео про электромонтажные изделия. И на нее будет уже одеваться колечко и крышка. Все. Это будет герметично. Будет провод снизу выходить. То есть, если что-то поддаешь, там, воду льешь и так далее. То есть, это безопасно. Поэтому такие вот дела. А на этом я хочу закончить данное видео, пожелать всем удачи и до новых встреч.